Добрый день. Добро пожаловать в еще один унису туториала о дигитальных бэджевых в по склопу проекта. Grading soft skills. Давно мы научим как изрядить бэдж и приравить и со сюстам кредли. Первым вы морате чтобы и да свое користничко имя. после чего вы доведите яни ćete који че ты подтвердити, да сте то ви и отворити че вам се ваш кредли После того, как вам сетворит редлий аккаунт, процесс будет очень простой. Выбираете новый бед, можете отбрать облик беджа как вам хочется. Не только вы да можете бедж, но и из этих икониц, или ove, или еще от них несколько тысяч, по категории, которая вам се sviđa. Мы ćemo выбрать из этого прекрасного дечка. Не то, но его сейчас треба beđa и назвать, его назовите как вы Може хотите. Можете отбрать локир как вам это и, конечно, бою как вам се sviđa. Эй, будет зеленый. Икона может остаться черная, и руб можем избрать, да, чтобы он был немного темнее. Потом, вам нужно опять писать имя беджа. Если хотите, краткую какую-нибудь описание, можете отбрать, да, вам кто-нибудь пошалил код, который вы хотите, чтобы включить доказы онтер, кои чёте или директно уписати или навести link на коему че бити уписаны, кои су то критерии, да би се мога да добити ведж. Након то га опис критерия, па слободно кликнете, овде уписнете за критерии описи за са критерии. И nakon что вы это сделали, можете кликнуть save, spremni, ваш беджик криен, проверите, ли это все в реду, если потребно, взмите edit, вам его эдитируете, если не, если все в реду, можете идти на yes и ваш первый беджик криен. В втором шаге, в следующем туториале, поглачим, как